Привет, друзья! На связи Мататек и сегодня мы представим вам новинку на рынке детского транспорта, которая точно заслуживает вашего внимания. Встречайте, квадроцикл Коман Тао Тау. Итак, вопрос, что подарить ребенку в преддверии нового года, стоит особенно остро. Снимаем обзор в декабре. Конечно, вариантов масса, но практически все они подразумевают развлечения в помещении. Но каждый папа хочет, чтобы его ребенок рос как он. Соответственно, почти все свободное время проводил на свежем воздухе. Покупка квадроцикла поможет осуществить эту мечту. Проверено на себе. Вернулись к квадроциклам. По всей видимости, называется он Common Shark». Но его торговое номинование – Коман Тао Тао. Мы не будем внедряться, почему это так, а ответим на вопрос, для кого и для чего, и почему их два. Вопрос первый. Для кого? Эти квадроциклы, как и другие одноклассники, идеально подходят детям от 5 до 13 лет. Это, конечно, примерные данные, все зависит от вас. Если все правильно объясните, и в 4 года можно свободно кататься. По весу ограничения, конечно же, есть, но это 150 кг. Понимаете, взрослый ребенок на одном таком квадрике могут ехать без проблем. 13 лет тоже не точный показатель, мой рост 170 сантиметров, и мне на нем удобно сидеть. Посмотрите, как это выглядит со стороны. Ответ на первый наш вопрос. Эти квадроциклы подойдут от 4 лет и до того момента, пока он вам не надоест. Вопрос второй. Для чего? Первое, что приходит в голову, для покатух. Просто ездить по лесу, даче, где угодно, кроме дорог общего пользования. Но есть еще не менее приятные плюсы, их три. Первый и самый главный. Ребенок больше находится на свежем воздухе, а это положительно влияет на здоровье. Второе. Физическое развитие. Хоть и ездить на таких квадриках легко, но если это делать очень долго, то крепенько так устанешь. Ну вы поняли, ребенок больше поздно спать не будет ложиться. И третий плюс. После знакомства с квадроциклом освоить автомобиль будет намного проще. Третий вопрос. Почему их два у нас на обзоре? Эти квадрики одинаковы во всем, кроме двигателей. Как вы поняли, в 125-ки 125-ти мотор, в 150-ке соответственно 150-ка. Они оба на автомате, но предназначены немного для разного и имеют, кроме объема, еще одно очень существенное отличие. Об этом я вам расскажу позже, когда будем осматривать двигатель. Строим наш обзор как всегда. Сначала дизайн, потом тех часть и, конечно, немного проедемся на них. Дизайн явно взят с бестселлера 20 и 21 -го года Коман Шарк 200. В этом нет ничего удивительного, ведь их делает один завод. И по идее это просто расширение линейки Common Shark. Квадроцикл максимально детализирован, качественно покрашен, пластик эластичный, выдержит возможные удары. Приборная панель полностью цифровая, руль алюминиевый переменного сечения. Что вообще не свойственно этому классу квадроциклов, это опция достаточно серьезных эндуро-мотоциклов. В комплекте есть защита рук, пульты управления интуитивно понятные, точнее сказать один пульт. На левом пульте мы видим запуск двигателя, управление освещением, стоп-двигатель, указатели поворотов и сигнал. Багажники накрыты пластиковыми накладками. Сиденье большое и широкое, хоть квадрик и одноместный, вдвоем можно уместиться. Но инфотаблички это запрещают. Отдельного внимания заслуживает оптика квадроцикла. Она не просто мощно светит, а еще и является одним из ключевых элементов дизайна квадрика. Весь свет диодный, передняя оптика выполнена в виде двух парлинц и ходовых огней. Сейчас продемонстрирую, как они работают. И, кстати, это один из немногих представителей квадроциклов объемом 125-150 кубов, который укомплектован полным комплектом светотехники, включая указатели поворотов. С дизайном все, переходим к тех части, начнем с двигателя. Сейчас я проговорю общие данные этих двух моторов, а потом различия и как эти различия влияют на предназначение. Моторы четырехтактные, верхневальные, двухклапанные, охлаждение воздушное, питание карбюратор. Это так называемый кап-тип мотор. Принципиальную компоновку придумала очень давно Honda для своей легенды Cap, И теперь этот тип двигателя устанавливается практически на все пидбайки, мопеды и малокубаторные квадроциклы. Такая популярность обусловлена невероятной живучестью и неприхотливостью. Двигатель сблокирован с автоматической трансмиссией, имеет режим драйв, нейтраль и назад. Очень просто все работает. На холостом ходу включаем, допустим, драйв. Квадроцикл стоит на месте. Добавляем газ и квадроцикл поехал. Для со всех юных райдеров есть возможность ограничить максимальную мощность и скорость. Это делается путем завинчивания вот этого винта. Он просто ограничивает ход газа. Также можно запустить или заглушить квадроцикл с помощью этого брелка. Кстати, если на ходу заглушить двигатель, то квадроцикл достаточно быстро останавливается. Все для безопасности. Теперь о отличиях. 125-кубовый мотор выдает мощность 11 лошадиных сил, а 150-кубовый – 13 но их принципиальное отличие заключается в наличии балансвалов в 125-кубовой модели, что он дает этот балансвал. Его наличие уменьшает вибрация двигателя, можно даже сказать, их полностью убирает. Но есть и обратная сторона. Он немного снижает мощность. Кстати, впервые вижу балансвал в таком типе двигателя. Итоги по силовым установкам. 125 ка более плавная и комфортная, 150 ка более дерзкий спортивный квадроцикл. Очень просто. С силовой установкой закончили, на очереди ходовая, и тут все не как у всех. Все элементы ходовой – ничто иное, как масштабированная копия старшего брата Shark 200. Передняя подвеска выполнена в виде двухобразных рычагов с шаровыми опорами, на которых закреплен поворотный кулак. Все узлы трения оборудованы товотницами для быстрого обслуживания. За плавность хода отвечают два гидравлических амортизатора спереди и один сзади. Вся тормозная система в квадроцикле дисковая с гидравлическим приводом. Все магистрали армированные. Передние колеса размером 19х7, 8-дюймовые, задние 18х9,5, также 8-дюймовые. Покрышки с развитым грунтозацепом, естественно, бескамерные. Задняя подвеска маятникового типа с моноамортизатором. Обратите внимание, как выполнен механизм натяжения цепи и крепления задней оси в целом. Это решение из старших классов техники. Такой вид соединения задней каретки в моноприводных квадроциклах с цепной передачей самый надежный и удобный. Звезда и тормозной диск снизу закрыты очень толстой защитой. Ну что, друзья, показал все, что хотел, сейчас звук выхлопа и тест-драйв. Квадроциклы оборудованы флейтой, мы запишем звук с ней и без нее. Слышите, с флейтой очень тихо, ваши соседи будут довольны. Как я и говорил в тест-драйв упрощенный, это все-таки детская техника, но проехать нужно, так что вперед! Ощущения от вождения приятные, прогнозируем управляемый сбитый квадрик. Спасибо, что вы досмотрели до конца. За это вы получаете промокод со скидкой на этот квадроцикл. Он в описании под видео. Там же ссылка на наш магазин Facebook, Instagram и TikTok. Если видео было интересно, подписывайтесь на канал, ставь лайк. Пока!